моего домика в деревне. Сегодня мне пришла посылочка. Не секрет, что нашим растениям, которые мы сажаем, за которыми ухаживаем, обязательно нужно питание дополнительное, удобрение. И я решила в этом замечательном магазине подобрать для себя удобрение для своих растений. садовой мечты. Ну, я, наверное, начну вот с этого удобрения, которое мне безумно понравилось. У меня очень много пеларгоний, Герани, которые стоят на подоконнике в деревне. Сейчас уже герань входит в стадию формирования ботанизации. И я думаю вот подкормить вот этим вот удобрением для пеларгоний. И, конечно, это прекрасное удобрение для питоний. Сейчас питония потихонечку всходит. Надеюсь, что все будет в порядке. И очень хорошо по листу особенно когда неблагоприятные условия после ветра, после всевозможной засухи, вот этим удобрением попользоваться и оно стимулирует цветение и пеларгонии и петуний. Вот я сейчас хочу попробовать его на пеларгониях. Быстро усваивается очень оно это удобрение, так что мы будем пробовать. Вот также тут все рядышком покажу. Я взяла таблеточки. Очень черенковать питунью в таких вот таблетках. Я попробовала, взяла. У нас очень дорого. Продается, конечно, он дороговато. Но здесь цена такая щадящая, 7 рублей. Поэтому думаю, дай возьму на пробу. Это у меня торфяные таблетки. Бастолиар – это германское комплексное удобрение. Я решила его взять. знаете Здесь очень сбалансированный и очень мягкий состав. Здесь и азот, и калий, и фосфор. Вот. И делается опрыскивание растений. Это не корневая подкормка, а опрыскивание. И особенно очень хорошо действует. Я хочу попробовать в теплице, в период бутонизации огурцов и помидор. Именно для теплицы я хочу попробовать босфолиар актив. Что это за препарат? Ну, там имеется полностью раскладка, как он разводится. Я думаю, на этом не стоит останавливаться. Но ну, вот такой новый препарат, которым я еще не пользовалась. Или за средства для борьбы с сорняками двух видов. Вот лантрол, это хорошо от одуванчиков, крапивы. Вот я парочку взяла, два раза провожу за лето обработку и очень хорошо. Нет сорняков, потому что работы много, еще и сорняками прополка заниматься. А вот глифос у нас уложена плитка такая бетонная, и шестигранники, и между ними всегда-всегда растет трава. Я всегда ее раз, ну раз пять в лето, ой, замучилась проходить. А вот тут, видите как, я в прошлом году попробовала, мне очень понравилось. Искала его, ну да и за годы, думаю, возьму. Средство для борьбы с любыми видами сорняков. Ну вот особенно между плитками, чтобы не надрываться, я решила, что есть смысл... Взять вот этот препарат. Флантрол вот. это очень хороший препарат от одуванчиков, крапивы, подорожника, который размножается прям с невиданной силой летом. Взяла цитовид. Цитовид это препарат для замачивания семян. Сейчас вот будет массовая посадка томатов, я хочу всех их в цитовите 2-4 часа по инструкции подержать. Они стимулируют, этот препарат очень хорошо стимулирует рост, регулятор роста растения. И вообще я хочу... я хочу всю помидору посадить и обработать цитовидом. Ну, конечно, у нас есть эпид, но в сочетании с цитовидом они дают очень хороший результат. В общем, в основном для замачивания посадочного материала. Совсем небольшой вот такой пакетик цитадев. Я его хочу взять для того, чтобы разбудить бегонию. Что-то она у меня очень того идет. Препарат Цитадев. Один грамм разводится, видите, на 33-35 литров. Конечно, вот очень его здесь мало в пакетике. Но моя цель была такова, что я хотела взять для пробуждения бегонии. Уж очень долго сидит. И сегодня, на сегодняшний день, только-только вот, проклевывается еще почки. Вот хочу и попрыскать и думаю, что результат будет положительным. Хочу ТЦДФ попробовать на клематисах, розах. Я посадила вот этот раз розы. У меня, правда, их не очень много. Мы будем пробовать, потому что он пробуждает рост. В основном здесь написано для орхидей. Те, кто занимается орхидеями, скорее всего, знает этот препарат. Но я хочу использовать для Розы, клематисы и начать с бегонии. Пробудить клубни бегонии, которые я достала. И еще один препарат Профиль. Я его взяла специально, потому что здесь гарантия того, что это 100% уничтожает вредителей, для уничтожения вредителей. Этот препарат я взяла специально для королевской пелораконии. Замучила меня белокрылка. Я уже и октаром боролась, антитлином. И вот сейчас еще хочу попробовать вот эти тер терки, обрадовалась, что я его увидела, 100% гарантия и э, гарантирует именно от белокрылки. Это тоже опрыскивание идет по э, листу, ну, будем надеяться, что я избавлюсь от этого злостного вредителя белокрылки на пеларгонии, хотя она уменьшается и меньше, с каждым разом все меньше и меньше. Пока не до конца я ее уничтожила. И вот думаю, что этот э, Тереки мне поможет в борьбе, в борьбе с э, белокрылкой. Магазин очень интересный, специализированный, поэтому я вам предлагаю воспользоваться услугами этого магазина. Цены щадящие. Посмотрите, я оставлю ссылку на этот магазин. Если вы хотите, вы можете приобрести товары. Там много много удобрений для винограда, для. Для роз, какие комплексные удобрения, поэтому кто хочет, пожалуйста, может выбрать для себя все что угодно. Для души, для своих цветов. Давайте будем оберегать свои цветы, любить, стимулировать их рост и красоту. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!